Всем привет, ребят. Тема пресеты. В прошлом видео я не показал, как их заливать в кубе с пятый, да. В общем, смотрите те пресеты, которые были в том под тем видео. Вот один из них. Я их сохранил так, что их можно просто перетаскивать и закидывать на дорожку. Все. И они будут полностью функционировать. В общем. Те, которые я оставлю под этим видео, будут сохранены немного иначе. И я сейчас покажу, как их заливать. Но сначала мы послушаем, как это звучит без них. <музыка> В общем, так это звучит. На чем дело? Нажимаем F3, работаем мы с группами. Заливать будем на группу F3. Нажимаем. Или же, если не F3, заходим вот сюда. Open Mixer. И если не сюда, то Device äh, Mixer. Все. Отмечаем сразу, вот допустим, общая обработка и добавочная. Да? Ага. Все нажали. Она засветилась белым. Äh, правая кнопка мышки. И Load Selected Channels. Все. Заходим туда, куда мы разархивировали наш, наши файлы. Нажимаем Саня POF1. Это первый прессит. Все. Она загрузилась. И проделываем то же самое с второй группы добавочной только на вторую на второй пресед вот и все слушаем что у нас с пресситом да не пустые твои но хочу еще раз повторить ребят не каждому проекту это подойдет точнее большинство проектов этого не подойдет потому что я уже объяснял почему но у кого есть хорошо развитая смекалка может что-то докрутить что-нибудь придумать вот по части вконтакте то что многие пишут типа я игнорю, нет я не игнорю просто я с человек у меня тоже есть свои дела в общем так что не, не злитесь, не огорчайтесь. И подписывайтесь на канал. Чем больше будет подписок у меня, тем, соответственно, будет больше материала э, для вас. Так что до новых встреч. Комментируем, пишем в личку.